Шанс, ты На этой сцене с премьерой песни, которая называется Огни чужого берега, слова и музыка Беллы Фубичевой, я приглашаю Светлану Убарскую. Встречаем! Зрителей хватает И вовсе нет Желания уезжать Кого-то манит Огни чужого берега А Далекая Америка Спор. И звездный свет, и звездный свет над вечной Москвой. Не вынужны вершины, Хваленный галимский пьедестал. Show А то, что сердцу мило, И вновь и вновь по свету налесить. как за границей глупо разгостила, Но лишь на родине хочу я жить. Капотом ванят даль огни, Чужого берега, А далеко далекая Москвой, и звездный свет, и звездный свет над вечной Москвой Дорогая моя столица, золотая моя Москва.